Здравствуйте еще раз, дорогие партнеры! С вами Елена Евсеенко и прошу вас проверить связь. Поставьте, пожалуйста, единичку, как меня слышно. Итак, замечательно. Замечательно. Итак, сегодня с вами мы будем разбирать абсолютно новый проект под названием World Money в переводе мир денег. Это фонд взаимопомощи. На самом деле это очень интересный будет проект, который в скором времени, я думаю, что взорвет в сети интернет и придет сюда огромное количество людей. Потому что маркетинг, он действительно до такой степени классный, что каждый человек, который действительно понимает, умеет читать, он обязательно обратит на это внимание. Итак, мы с вами переходим на слайд. Вход составляет одна тысяча рублей. Где мы видим себя наверху, а под вами три пустых места. Приглашается два партнера, и вы автоматически сразу переходите на второй стол. А третий человек – возврат вложенных средств одна тысяча рублей на баланс для вывода. Как только... Вы будете во втором столе, и к вам придет три человека, вы автоматически переходите в третий стол. На третьем столе вы уже получаете очень хорошую зарплату. Как только приходит первый человек, вы сразу же 3000 рублей получаете на баланс для вывода. И от вас идет два полностью управляемых реинвеста в первый и второй стол. Даже ваши реинвесты станут туда, куда вы их поставите. Это полностью управляемый бизнес. И под свои собственные реинвесты вы точно так же можете ставить брони и ставить уже своих следующих партнеров. Второе место закрывается, приходит ваш человек, вы получаете 6 тысяч рублей также на баланс для вывода. А третий человек, 1 тысяча рублей идет вам на баланс для вывода. А 5 она уходит автоматически на покупку четвертого стола. На четвертом столе два человека встает, вам система автоматически покупает пятый стол. А третье место закрывается, приходит партнер, вы получаете уже 5000 рублей. Также на баланс для вывода. Пятый стол, он накопительный. Встают три человека, и вы уходите в шестой заключительный стол. На шестом столе вы уже получаете зарплату. Один человек встает, вам сразу 30 тысяч рублей. Второй встает, вам еще 30 тысяч рублей. Третий вам также приносит 30 тысяч рублей. Получается на одно бизнес-место, а у вас их может быть здесь огромное количество, потому что реинвесты идут сразу... С третьего стола в первый и во второй стол. И у вас есть также возможность покупать собственные клоны в первом столе. К примеру, к вам пришел лично приглашенный партнер, а вам хочется ему помочь, чтобы он быстрее перешел к вам во второй. Вы можете поставить бронь и купить собственный клон. Таким образом, вы помогаете друг другу. Это фонд взаимопомощи. Что получается? На одно бизнес-место. На первом столе вы будете зарабатывать 1 тысячу рублей. На третьем столе 10 тысяч рублей. На четвертом столе 5 тысяч рублей. И на шестом столе 90 тысяч рублей. Одно бизнес-место вам здесь принесет 105 тысяч рублей. Это очень здорово а мест может быть очень много, и каждое ваше место всегда будет вам приносить доход. Работать можно будет здесь до бесконечности, клуб только открывается. Возможности безграничные. Сейчас вам развивать нужно, конечно же, первую линию, давать людям как можно больше информации. И то, что вы сейчас действительно посеете в скором времени, вам принесет очень-очень хорошие плоды. Итак, откроем, наверное, сейчас демонстрацию экрана и посмотрим по кабинету, что же находится в нашем личном кабинете. Есть желание посмотреть? Пишем активнее. Разберем маркетинг по кабинету. Активнее, активнее, активнее, активнее. Так, Руслан, Любовь. Давайте сделаем демонстрацию экрана и посмотрим, как же... Прост и красив, удобен в обращении наш личный кабинет. Итак, экран. Показать полный экран. Иногда бывает такая ситуация, что слетает видео при показе экрана, но я буду стараться посматривать. Итак, перехожу в свой личный кабинет. Обратите внимание на то, что сайт очень Приятно Выглядит действительно, глаз радует, такой хороший, приятный цвет. Регистрация очень простая. Логин вписываем, электронную почту, пароль, повторяем пароль. Обратите обязательно вот сюда, вот внимание, кто вас пригласил. Будьте здесь внимательны. Поставьте галочку и нажмите «Регистрация». Все очень на самом деле просто. Так, экран видно. Дальше входим в личный кабинет. Дизайн кабинета, он настолько прост, он настолько э, светлый, настолько удобный. но ну, вот мне очень нравится. Ничего абсолютно нет лишнего. То есть каждый новичок, пенсионер легко здесь во всем разберется. И я думаю, что будет работать. Профиль, давайте нажмем на раздел профиля. Обязательно после регистрации поставьте свою фотографию. Когда вы помогаете своим партнерам делать регистрации, также следите за тем, чтобы люди ставили свою фотографию. Потому что здесь у нас логины. А когда человек будет вставать в стол, будет видна его фотография. Представьте, если там написан будет логин и нарисована какой-нибудь цветочек, собачка, кошечка. Вы сами потом в дальнейшем запутаетесь, под кого ставите брони. Так, так и видна демонстрация. Обязательно также укажите свой скайп. Кошельки, платежные системы. Если у вас есть две эти платежные системы, вы их также вписываете, нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ Если в какой-либо платежной системе не пользуетесь, поставите нолики, но обязательно одна платежная система на выбор у вас стоять должна. Обязательно нажмите ⁇ Сохранить ⁇ Все, профиль вы уже, получается, заполнили. Раздел ⁇ Финансы ⁇ также обратите внимание. ⁇ Платежные системы ⁇ мы работаем. С Перфекта мы работаем с Пауэром. В кабинете все сделано очень удобно. К примеру, если у вас денежные средства лежат на долларовом счете, вам не нужно их переводить в рублевые. Кабинет самых их обменяет в рубли и заведет на ваш баланс уже в рублях. Это очень удобно. Так, что же еще? Пополнение и вывод также Вывод также на две платежные системы, но у нас здесь есть внутренний перевод. Это очень удобная функция. Перевод работает таким образом, что вы можете переводить денежные средства только в свою структуру, в соседние не получится. Поэтому, ну это в принципе сделала правильно. Это очень будет в том плане обезопасить вас кабинет от любого, собственно, посягания на мошеннические действия. Поэтому продумано здесь все до мелочей. Никто не сможет зайти в ваш кабинет и забрать ваши деньги. Во-первых, подтверждение через почту. Во-вторых, в чужую структуру деньги не переводятся. Итак. Сумма перевода пишется, логин, кому переводите, и проверить, вы увидите логин, нажмете «Перевести», пойдете на почту и сделайте подтверждение. Вот эта функция очень хорошо помогает тем партнерам, которые активно работают со своей командой, вот, к примеру, возьмем, да, вот даже на старте сейчас я не ставлю деньги на вывод. У меня нет ни одного рубля выведенного. Не потому, что деньги не выводятся, проблем с выводом вообще нет. Дело в том, что я денежные средства берегу для своих людей. Люди могут мне отправлять на Сбербанк, на Яндекс, на Киви кошелек, а я им со своего кабинета начисляю для обхода на их кабинеты – также это я делаю и второй линии, третью в общем, свою структуру. И вот таким вот образом денежные средства перечисляются людям на кабинеты. Видите? Вот таким вот все это образом делается. Это очень удобно и мне это очень нравится. Так, следующая функция. Давайте посмотрим раздел «Партнеры». Здесь тоже все очень просто. Вы можете видеть, сколько людей у вас в первой линии, во второй, в третьей, в четвертой и в пятой. Реферальная ссылка находится здесь же в разделах партнера. Вы будете видеть также свою структуру, кто у вас активировался, кто не активировался. Все-все-все здесь видно. Итак, следующее. Мы с вами переходим в раздел площадки. Ну, здесь просто красота. Вот реально красиво. До такой степени все это сделано удобно. Ну, классно. Вот я уже пришла в шестой э, стол. И сейчас прямо здесь я могу вам объяснить этот маркетинг. Насколько это все действительно круто, интересно, выгодно. Ну, просто классно. Вот на самом деле. Итак, первый стол. Получается, закрытые у нас есть столы и есть столы открытые. Закрытые ⁇ это уже отработанные. Можно на них заходить, полностью просматривать свою структуру, кто стоит, как закрывался, кем закрывался, куда поставить бронь. Вы все это будете видеть. Это очень-очень удобно. Вот все классно. Есть такая кнопочка домой, и вас сразу перекидывает в ваше реальное время, как вы стоите на данном этапе. Итак, вам на первый стол нужно пригласить два сюда вот человека, и вы уйдете во второй стол. На третье место встанет человек, вы возвращаете 1000 рублей. Вы можете пригласить человека и заработать эту 1000. Можете поставить занять. Купить собственный клон за тысячу рублей, и вы же ее и получите. Таким образом, дополнительное место, можно сказать, вам достанется уже абсолютно бесплатно. Далее. Вам нужно, чтобы закрылся второй стол. Что нужно для этого сделать? Чтобы под ваших людей также встало по два человека. Два встают, человек переходит к вам. Третий их человек – это уже партнерам денежные средства на вывод, и ваши партнеры также могут поступать, людей на третье место приглашать, либо брать собственный клон. Это уже каждый человек принимает решение самостоятельно. Итак, как только под ваших партнеров станет по два человека, это получается нижний уровень всего-навсего шесть партнеров, люди переходят к вам во второй, второй стол закрывается, это накопительный стол. И вы уходите в стол третий. Третий стол – это уже зарплатный стол. Только приходит к вам вот на это место первый человечек, вы сразу зарабатываете 3000 рублей, и от вас идут два управляемых реинвеста. Как видите, ко мне встал человек во первое место. Вот это мой реинвест. И реинвест в первый стол ушел по моей броне, получается, туда, куда я посчитала нужно. Реинвесты вы можете ставить также под себя, если открытый стол, либо под своих партнеров. Все это смотрится индивидуально. Так, экран виден. В дальнейшем на второе место приходит к вам человек, вы зарабатываете еще 6 тысяч рублей. А на третье место вы заработаете 1000 рублей на баланс для вывода и система вам купит четвертый стол. На четвертом столе два человечка придет, вы уходите в пятый стол. А на третье место придет партнер, вы получаете 5000 рублей на баланс для вывода. Пятый стол накопительный стол. Вот как видите, вот он у меня уже закрылся пятый стол. Вот. ко мне пришел мой собственный клон Роза и Светлана, и я ушла в шестой стол. Так, сейчас я нажму домой. Так и вижу, как я стою сейчас. Итак, шестой стол. Это накопительный. Встают три человека, уходим в шестой стол. На шестом столе мы вновь получаем зарплату. Один человек приходит, получаем 30 тысяч рублей. Второй приходит, 30 тысяч рублей. Третий приходит, 30 тысяч рублей. На каждый ваш клон будут эти же начисления. То есть здесь доходы, они вообще без ограничений. Вы можете здесь зарабатывать вот реально ровно столько, сколько вы пожелаете заработать. Самое главное, это естественно нужно будет трудиться и людям давать об этом информацию. Но это и есть работа сетевика, именно нести информацию в массы. И только тогда будет действительно очень-очень хорошая отдача. То, что сейчас проект только открывается, он на самом деле очень классный. Он до такой степени грамотно все это продумано. Вот то, что мы с вами сейчас посеем, в дальнейшем мы с вами и пожмем. Нужно нам всем с вами просто дружно работать, развивать свою первую линию и поверьте, результат не заставит себя ждать. Не заставит. Это на самом деле очень круто, это очень интересно. Я думаю, что кто к этому сейчас отнесется с полной серьезностью, заработает здесь очень-очень хорошие деньги. Итак, пожалуйста, может быть, есть какой-либо вопрос. Задавайте. Задавайте любые вопросы, пожалуйста. Активнее, активнее, активнее. Пишем вопросы. Если же вопросов нету, то мы с вами идем работать. На любом этапе я всегда в скайпе. Пожалуйста, можете позвонить, задать вопрос. Я всегда буду рада ответить на любые ваши вопросы. А сейчас мы с вами просто идем работать. На самом деле работа сейчас, вот ну не початый край. Вот серьезно, честно вам говорю, вот мне вчера пришлось деть спать. Вот не поверите, в 4 часа утра. Ну, до такой степени, понимаете, вот, ну, для меня вот этот маркетинг, это, не знаю, я как его только увидела, я просто не смогла остаться в стороне, вот реально, я не смогла, я воспринимаю это как в помощь к нам, к в основном нашему клубу «Лэс Клаб». Это маркетинг нашего жилфонда, я это и не скрываю. И мне бы очень хотелось, вот реально очень бы хотелось, чтобы к нам пришло огромное количество людей, чтобы люди поняли, насколько легко можно зарабатывать действительно хорошие деньги и переходить уже на более дорогу, дорогие столы, а это жил-фонд в нашем клубе ЛС. Ну вот как-то вот так. Ну лично это мое мнение, для меня это одно целое. И я очень люблю, конечно же, и наш клуб, и этот проект для меня он... Ну, я в восторге, конечно. Так, конечно можно. Здесь именно вот в этом проекте не надо делать никаких дополнительных кабинетов. Каждому партнеру достаточно иметь всего один кабинет. Здесь огромное будет количество ваших клонов, ваших реинвестов, и все это очень удобно будет двигаться с одного кабинета. Не лепите лишние кабинеты, они вам абсолютно не нужны. Можно пользоваться, конечно же, этой же почтой, этим же паролем, чтобы вы не запутывались, чтобы все было как бы в голове, да? Ну вот, наверное, на этом я и закончу сегодняшнюю презентацию, и мы с вами идем работать. Завтра, я думаю, что мы с вами соберемся в чате, сделаем созвон, посмотрим по экрану, посоветуемся, поговорим. Я думаю, это тоже будет только на пользу. Все, с вами была Елена Евсеенко. Будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я стараюсь быть на связи всегда. Всем пока-пока!